Мы нападем нашего Левиафана в пространство Доминиона и начнем поиск тиранского корабля Гиперион. Ты хочешь, чтобы они помогли нам найти тирана Джима Рейнера? Так, я сейчас немножко, ребята, отойду, так что извините, сейчас немного трансляция остановится. Так, ну что ж, возвращаемся к игре. Наверное, еще одну миссию какую-нибудь пройду, и все, на сегодня хватит. Сектор Доминиона. Значит, мы пока будем заниматься поиском Джима. А потом, видимо, уже начнем войну чисто с Минкском. Ну, точнее, не начнем, конечно же, а продолжим какой-то сигнал. Внимание, получен псионный сигнал. Не поддается классификации. Керриган, что с тобой стало? Как? Нет времени. Слушай внимательно. Джим жив, но я не могу найти его. Зато ты можешь. Взломай сеть Доминиона и определи, где его держат. Как мы можем верить ей? Валериан, если есть хоть малейший шанс спасти Джима, я отправлюсь за ним. Взломать защищенную сеть до меню она будет непросто. Только один человек способен на это. Полковник Орлан. А его держит в плену Мирахан. Капитан наемников? Кажется, это ваша подруга? Не совсем. Там все сложно. Не будем об этом. Найди его, Мэтт. Мы оба перед ним в долгу. Так, что мы будем играть сейчас, значит, за тиранов некоторое время. Я так предполагаю. Ну нет, походу я может ошибаюсь. Мы прибыли в сектор Доминиона. Наша цель Кархал? Пока нет. Сперва мне надо кое-что сделать. Какие преимущества это нам даст моя королева? Сказать Абатуру, чтобы он готовился собирать новую эссенцию? Помолчи, Иша. Это личное дело. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но я должна попытаться. Когда я смотрю на все эти звезды, то думаю о Земле, вспоминая ее зеленые поля. Ты не можешь снова отправиться домой. Я знаю. На Земле у меня больше нет дома. Я хотела сказать, что не позволю тебе. Власти заметят твое возвращение. И они могут задумать еще одну экспедицию в наш уголок космоса. Когда-нибудь они обязательно вернутся. Я знаю. И я буду готова к этому. Что за навязчивая идея собирать эссенцию? Это путь к выживанию. Она делает тебя сильнее. Сила — это ловушка. В нее попались главы стай. Если дело не в силе, то зачем тебе эссенция? Эссенция позволяет меняться, выживать. Пока собираешь, живешь, остановишься, погибнешь. <свят> да, логично. Для взлома защищенной сети Доминиона нам нужен лучший дешифровщик. И это полковник Орланд. Несчастье его держит пленником Мирахан, известный как один из самых психованных главарей наемников. Ну нет, все-таки мы будем играть, видимо, не за тиранов, а за зергов. Просто так выглядел, как будто там, не знаю, предвески к тому, что мы сейчас будем играть за тиранчиков. Это принц Валериан. Вы слышите меня? Слышу тебя, принцесса. Я знаю, ты там с Мэтью. Дай-ка его сюда. Вы забываетесь, наемница. Здравствуй, мир. Мэтью, ты не звонишь и не пишешь. Мне кажется, ты совсем забыл меня. Нам нужна твоя помощь. Мы знаем, что полковник Орлан у тебя. Только он может взломать защищенную сеть Доминиона. Ну конечно, милый. Но только с разрешения Джеймса Рейнера. Джима сейчас здесь нет. Как жаль. Значит, я не могу освободить полковника. Послушай, Мира, без Орлана нам не спасти Джима. Просто отдай его нам. Дорогуша, для наемника нет ничего важнее репутации. Я передам пленника только моему клиенту. И даже твои дьявольские обаяния и настойчивость тебе не помогут. Прости. Купить его хотя бы. Ну зачем воевать-то я вот не пойму в астероидном поле заставит миру обратить на нас внимание. Для этого придется разрушить ее основную базу. Непростая задача. Нам нужна собственная база. Тут недалеко одна из баз Миры. Если мы разобьем ее, то сможем развернуть нашу станцию на ее территории. Нет, все-таки будем играть за тиранов, да. Так, ну что, Гиперион. Лежу в оба. Лечу к месту назначения. Корабль сигнал станции Мира. <coughs> можно начинать. Привет, ребятки. Чудо. С помощью прыжка также можно быстро выйти из боя. <coughs> Сделано. Лежу в оба. Лечу к месту назначения. Этот район патрулируют истребители Мира. Слишком много целей для наших основных орудий. Но мы можем послать туда тактическое звено. Это уравняет шансы. Mm -hmm. Жестко Это они нас, конечно, потрепали. не смей погибать сдавайся <связь> не смей погибать сдавайся классно сказано так надо ну, ремонтироваться немного и пойдем дальше тут осталось-то лететь Лежу в оба <кх> курс проложен будет сделано подтверждаю Рейсерская скорость. Лечу к месту назначения. Видишь эти сторожевые башни? Они бьют на большое расстояние. Да так что мало не покажется. К счастью, наши дальнобойные ямато еще мощнее. Давай-ка прицелься вон в ту башню. Скорость. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Будет сделано. Боевой. Это у меня на прицеле. Это ремонтный робот. Он может мгновенно отремонтировать гиперион и пополнить резерв истребителей. Рейсерская скорость. Курс проложен. Будет сделано. Ближе в Ой-ой-ой-ой. Координаты получены. Чувствую, я сделал ошибочку. к месту назначения. Ростка. Лежу в оба. Координаты получены. Курс проложен. Будет сделано. Рейсерская скорость. Отлично. Теперь мы можем использовать эту базу для производства автоматизированных истребителей. Как только очередная эскадрилья будет построена, база направит ее против кораблей миры. Может просто поговорить? С Здесь так дела не делаются, Валерия. Опа, магнитные мины. Они могут серьезно нас потрепать. Правда, они двигаются по прямой. Так что ты сможешь заломить вираж или прыгнуть в крайнем случае. назначения курс проложен здесь есть минералы нам не помешают ресурсы добудешь а минералы а -а -а. и я смогу модифицировать теперь он подтверждает сенсоры указывают на большое скопление минералов неподалеку отсюда но там повсюду магнитные мины координаты получены Продолжен. Прекрасно. Сенсоры показывают, что мы собрали все минералы в этом районе. Лечу к месту назначения. Подтверждаю. Модификация завершена. Говори, что еще нужно улучшить, и я найду способ. Главное, чтобы были минералы. Координаты получены. Сенсоры засекли килмарийских горнодобытчиков. Похоже, у них отличная оборона. И боевой корабль «Капитолий». Нам не обязательно связываться с ними. Да, но у них могут быть ценные ресурсы и оборудование. Координаты получены. Будет сделано. Лежу в оба. Лечу к месту назначения. Подтверждаю. Рейсерская скорость. Они у меня на Ага, чего на, на противнике? Они надо куда-то. Буду проложены. Будет сделано. Легко и просто. Координаты получены. Ячу к месту назначения. Наши системы упали. Я разберусь. А а она она упали. Упали. Упали. Подтверждаю. Многочисленные противники. Крисерская. Будет сделано. Ага, нифига не готов, что-то. Координаты Подтверждаю. Сергей скорость. Ближе Лоба. Координаты получится. А, ну все, это уже начинает меня бесить. Будет Летов. Подтверждаю. Ух ты! <как> У них есть генератор электрического поля. Эта штуковина может на время вывести из строя вражеский корабль. Давайте же скорее установим его. Все готово, торопыга. Я уж постарался. Торопыга? Координаты получены. Огонь, пацаны. Рейсерская скорость. Влетели? Координаты получены. Легко и просто. О, Мэтью, мне так не нравится, когда мы ссоримся. Может вас спасибо за поддержку так у них тоже есть гипериион просто Строится новые корабли. Мы должны уничтожить его как можно быстрее. Лечу к месту назначения. Будет сделано. Пейсерская скорость. Думаю, а Отлично. Отлично. Продвигаемся дальше. Мэтью, это очень грубо с твоей стороны. Полностью автоматизированные базы а обходятся недешево. Легко и просто. И и Координаты, получены. И Координаты получены. Будет сделано. скорость. Координаты получены. Ближу в оба. Похоже, больше минералов здесь нет. Курс проложен. Так, так, а дальше? Про... Подтверждаю. Будет сделано. Весерская слава. Карганы заболевания по цели. Лечу к месту назначения. Многочисленные противники. Кляжу в оба. Курс проложен. Легко и просто. Лежу в оба. Отвертаю. Арина, ты Будет Визуальный контакт с трейдерской скоростью. Тантическая эскадридия готова к Лечу к месту назначения. Арина, меня Легко и просто. Координаты получены. <клёх> Курс проложен. Лечу к месту назначения. теперь он стал еще мощнее. Можешь не благодарить меня. Бежу в оба. Легко и просто. Координаты получены. Лечу к месту назначения. Много а, и просто. Вперед. Координаты получены. Лежу волк. Будет а сделать. Курс проложен. Лечу к месту назначения. Рейсерская скорость. Координаты получены. Ты украл все мои ресурсы. Тяжело. <связать> легко легко а, а, Мэтью, не думай, что ты легко отделаешься. Когда бы это мне с тобой было легко. Мне казалось, тебе это нравится. Теперь это настоящие гроза галактики. Большего из этого корабля не вышло. подсильный обстрел а. на... сдавайся мэтью обещаю я буду нежна с тобой <свист> Это вот я и боюсь мэтью <свист> не испытывай мое терпение ты <свист> сама во всем виновата мира я хотел договориться по-хорошему мэтью не смей О. понимать сдавайся а себе, как они нанесли урон, эти бомбы. Жесть. О, победили. Стоп, хватит. Майк, ты победил. Ты уничтожил мою базу и завладел моим сердцем. снова и навсегда. Она <с очень <с странная. Пожалуйста, мы можем просто забрать полковника и наконец улететь. Этот бесчестный господин уже летит к тебе на моем шаттле. Да вы с ума сошли. С чего бы мне помогать вам? Мы можем отправить вас обратно. Ладно, что вам нужно? Мэтью, теперь мне нужно заново собирать отряд Так что нам придется ненадолго расстаться А я надеюсь надолго Мне казалось, что политики Доминиона сумасброды Забавная миссия Она, конечно, была очень легкая Вообще без проблем прошли Сложности никаких не вызвало вообще с нами связалась мать стаи Нактул. Ей подчиняются другие нейтральные матери стаи. Они чувствуют твою силу и желают присоединиться к Рою. Матери стаи, услышьте меня. Я передаю вам координаты вражеских объектов в секторе. Опять какая-то планета нас уничтожит, да? Сожгите их крепости во имя вашей королевы. Ту. И тогда вы сможете стать частью Роя. Королева, мы исполним твою волю. С возвращением матерей сталь, Рой снова станет единым. Ты очень близка к победе, моя королева. Так, ну-ка. Вы что-нибудь нашли? Полковник Орлан взламывает сеть Доминиона. У него есть час. Нет, Керриган. Ты слишком много на себя берешь. Если взлом обнаружит, Джима переведут в другое место или убьют. Я не буду рисковать только потому, что тебе не хватает терпения, и не нужно мне угрожать. А ты изменился за это время? Не только зерги эволюционируют. Хорошо. Я подожду, пока ваш эксперт не закончит. Не будет никакой эссенции. Я не могу собирать то, чего нет. Мы здесь, потому что такова воля королевы, не оспаривая ее приказы. Мне нужна только эссенция. Тебе пора научиться подчиняться мне изначальный зерг. Иди ко мне. Я получу твою эссенцию. Довольно. Загара не говорят моего лица. Дихака, не трогай эссенцию моего роя. Халл, это было забавно. Матерям стай не нравится работать с тиранами. Они нужны для исполнения моих планов. <coughs> Матери стаи хотят, чтобы мы уничтожили их, потому что теперь они для нас бесполезны. Скажи им, что мы не будем этого делать. Такова моя воля. Хорошо, моя королева. Ой, какие же вы тупые зерги. Да, не в обиду зергу. Нам то хочется сказать. Мы можем сами взломать сеть Доминиона. Тиранские системы нелепые. Проблемы со взаимодействием. Много факторов мешают запросу. Биология, язык. Значит, между нами возможно только элементарное общение. Верно. Процессы зергов отличаются. Несовместимы с машинными интерфейсами. Значит, все зависит от Валериана. Ну, точнее, не от Валериана, а от того хакера, которого они там украли. Если так это можно назвать. Или спасли. Хотя, как спасли, если он там ноет постоянно, что, боже мой, не надо меня. Не трогайте меня за мои мягкие места.